Tencent по заказу EA Games трудится над новой мобильной игрой Need for Speed. Вся известная инсайдерская информация, а также точные утечки прямо после заставки. Многим известна игровая студия Tencent, подарившая нам PUBG Mobile и Call of Duty Mobile, работает над мобильной игрой Need for Speed Mobile. Это скорее будет номер один гоночная игра для телефонов. Поясняю, многие из вас помнят такие части, как Underground 1 и Underground 2 Most Wanted, что их объединило, открытый город, конкуренция с персонажами и самое главное, тюнинг, модернизация четырехколесных лошадок. После серии ушла в реализм и геймплей стал как бы между аркадой и симулятором. А ведь все из года в год люди просят выпустить хоть что-то похожее на. Ходят слуги, что в октябре этого года наконец представят для ПК Underground 3, но пока выпускается один шлаг. Да и при сегодняшней конкуренции среди других гонок, когда народу игры требуются реалистичнее, сделать как в прошлом аркадку практически нереально – заплюют. Это мы сейчас про ПК, со смартфонами другая история. Это более чем возможно. И вот вам немного информации касаясь мобильной Need for Speed от Tencent. Во-первых, нас ждет открытый город, сотни километров дорог. Думаете, на смартфоне это нереально? Еще как! В игре PUBG Mobile площадь карты 64 километра. Можно было сделать значительно больше, но тогда бы увеличилась продолжительность игры. Да и при оптимизации вне вашего обзора все скрывается, что снижает нагрузку на устройство. В NFS Mobile можно будет устроить заезды в городе, в лесу, в порту, среди стройки и многих других местах. Благодаря огромной карте каждый желающий сможет прокладывать свой маршрут и пригласить игроков покататься по нему вместе. Или же можно ничего не создавать, а просто добавиться к другим. Не устраивает это? Тогда пройдите гонки, которые добавили разработчики. В таком случае вашими союзниками будут не только настоящие игроки, но и боты. Куда без них? Меня в этой новости радует то, что сами заезды по продолжительности будут разные. В No Limits меня бесило, что заезды очень короткие. А тут будет дан выбор. Вот тебе заезд по кругу на 3 минуты. Хочешь дольше? Прибавим круги. Не нравится? Пожалуйста. Вот тебе спринт на 8 минут и более, как будет проходить набор игроков до самого заезда. Да так же, как в том же Папке или Call of Duty. Выбрали гонку? Ждите. Перед стартом попадете в лобби и будете ждать окончания таймера, пока к заезду не присоединятся другие. Если к концу времени не наберутся все онлайн-участники, то недобор компенсируют ботами. Но ну и третье, самое главное, куда уж без тюнинга. И вот тут уже у вас упадет челюсть, колеса, покрышки, передние и задние бамперы, накладки на пороги, спойлеры, капоты, воздухозаборники, фары, боковые зеркала, насадки-глушители, расширение кузова, все это и многое другое будет в десятки раз больше, чем Need for Speed Underground. Соревнуйте с игроками, зарабатывайте игровую валюту и покупайте на эти деньги все выше перечисленное. А можно купить ящик сюрпризом. Интересно, что вам попадется при открытии? Если вы думаете, что вам все это будет доступно на 100%, увы, нет. Процентов 20 своими силами открыть-то сможете, но все остальное разработчикам же надо на чем-то зарабатывать, поэтому с каждым новым сезоном в игру будут добавляться уникальные платные вещицы, и что-то из них можно будет получить за выполнение еженедельных целей. В любом случае, все это для понтов, и как Каждый для себя решает сам, надо ему это или нет. У богатых полно причуд, как сами знаете. Умная система распределения игроков сделает все возможное, чтобы всем было комфортно играть. Если ты супер гонщик, то это отобразится в твоем рейтинге и при последующих гонках будешь гонять среди равных. Если ты новичок, то и тут аналогично. Основная задача отличных разработчиков сделать так, чтобы игроки задержались в игре как можно дольше, а потом подать все так, чтобы захотелось купить как можно больше. У разработчиков с этим все отлично. Что абсолютно точно известно в игре, она разрабатывается на движке Unreal Engine 4. Это говорит не только о том, что нас ждет суперская графика и хорошая оптимизация, но и то, что в будущем игру можно обновить до Unreal 5. Вот тебе и долгая до иная корова. Назвать игру планирует Need for Speed Mobile, хотя есть вариант, что к названию временно припишу слово «онлайн», дабы игроки видели четкую разницу с другими мобильными играми из данной серии. Позже название потерпит сокращение, и это слово «онлайн» удалят. Будет полиция в игре или нет, пока неизвестно, но думаю, что это сделают отдельным режимом. Вот вам условно и андеграунд для телефона. Хотели? Распишитесь и получите. Эх, если бы еще Джози Марн в роли Мии там была, то я бы вообще басался от радости. К слову, мы выпустили о ней ролик, поэтому ищите ссылку под видео, чтобы узнать, как она поживает сегодня. Так, да, какой бы обзор сделать следующий раз? Что еще хочу сказать? Присоединяйтесь к нашему телеграмму, давайте общаться и играть вместе. А также мы будем рады, если вы подпишетесь на наш канал и напишите в комментариях, что вы ждете от мобильного Need for Speed. Будет потом интересно, совпадут ли наши желания и будут ли они реализованы в новой игре. С вами был Занага, всем пока и до скорых встреч на Зона Гейм. Не пропустите на Зона Гейм 3 мобильные игры похожие на Half-Life прямо из ванной, а также новостной выпуск из мира мобильных игр и несколько новинок. Приятного просмотра!